доброго времени суток мои родные мои любимые с вами елена дегурова и в этом видео я хотела бы поговорить с вами об исполнении желаний о нас с вами о нашей жизни о том что каждого из нас волнует каждую секунду каждого прожитого дня ведь человек приходит в этот мир для того, чтобы наслаждаться жизнью, для того, чтобы исполнять свои желания и получать от этого удовольствие, для того, чтобы стать счастливым и с каждым днем становиться еще более счастливыми. И когда что-то не получается или а, человек очень многое теряет, его взор обращается к сакральным вопросам, к сакральным вопросам жизни. Зачем, почему не получается, почему я так живу, что я могу изменить? И с этого момента чаще всего начинается духовный путь. Начинается духовное путешествие по пути духовного роста. И самое первое, что человек узнает, это то, что необходимо научиться э, прощать, просить прощения, быть осознанным. И когда это происходит не от ума, а именно искренне от состояния, когда это случается, э, вот происходит этот незабываемый опыт, Человек получает внутреннее состояние безусловной любви. Человек открывает внутри состояние безграничного счастья. Многие из вас, наверное, уже слышали, знают, что внешний мир – это отражение внутреннего мира, внутренних состояний. Именно поэтому вдруг автоматически... Происходят изменения в жизни, исцеляются отношения, исцеляется сам человек, многие заболевания исцеляются. И при этом почему-то вдруг начинают очень легко реализовываться желания, потому что он сам делает шаги. Проходит этот путь, прикладывает усилия, притом усилия без усилий, они э, осознанные, они без примеси ума, страха, они идут из состояния любви. Это иное состояние. Трудится его душа, человек развивается, духовно развивается. И это действительно а, требует очень многих усилий от нас, прощая кого-то и осознанно, вот изнутри, не просто говоря прости или я тебя прощаю, а именно внутреннее состояние прощения и прося прощения у кого-либо, человек развязывает кармические узлы, те, с которыми он пришел в этот мир. Однако какие-то мечты, какие-то желания, которые он очень старательно пытается реализовать, они никак не реализуются, у него не получается. Что бы он ни делал, какие бы практики он ни проходил, какие ритуалы не делал, или, возможно, появляется какая-то задача перед человеком, которую каких бы он усилий ни прикладывал, он не может разрешить сам. Возможно, даже уже вырастет это все в проблему, в большую проблему. И тогда он свой взор обращает к своим предкам. Потому что, когда человек идет по пути духовного развития, он получает эти знания, что очень важно иметь связь Предками. Очень важно постоянно их поддерживать и получать оттуда ресурс, силу. И очень много разных школ об этом говорят, о взаимоотношениях с предками, о том, что нужно их помнить, о том, что необходимо держать с ними связь. К сожалению, очень многие останавливаются на поверхности. Провели медитацию поплясали танцы с бубнами, сделали какой-то ритуальчик, но это все поверхностно для ума и, простите, для галочки. А, даже кто-то, возможно, из вас знает о школе расстановок, и, возможно, даже многие из вас знают, как это работает, когда мы ставим заместителей в поле, мы поднимаем а, исключенные чувства, это те чувства, как раз с которыми наши предки не могли с ними соприкоснуться, чтобы их прожить до конца. И даже уже ортодоксальная наука доказала, что э вот эти непрожитые до конца эмоции, они эмоции, ситуации, они кодируются и остаются в ДНК. Что это значит? Почему э я часто говорю, что многие ритуалы, практики, медитации, аффирмации, визуализации не работают, потому что они работают на уровне ума, они работают чисто на эмоциональном уровне, мы сделали и успокоились. На уровень ДНК не опускается практически никто. Это возможно сделать только работая с помощью высоких вибраций на вибрационном уровне и что это значит это значит что эти непрожитые эмоциональные заряды передаются дальше по роду и каждый из нас придя в этот мир нес в себе эти непрожитые чувства через ДНК, так же, как какие-то определенные программы, и по жизни создавались ситуации, где мы могли соприкоснуться с этими чувствами, прожить их и трансформировать, но мало кто получал эти знания, приобретал этот опыт. Есть также Прекрасная наука, телесно-ориентированная психология, которая помогала человеку через тело соприкоснуться с той болью, с теми отрицательными эмоциями, которые накопились в теле, чтобы их снять. Однако происходило это тоже, это просто снятие напряжения, мои родные. Нехорошо, хорошо, не плохо, просто это работает так. Это давало на какое-то время ресурс, не решая первоначальные причины и не исцеляя корни. Потому что рано или поздно, к сожалению, человек снова и снова оказывался в том же состоянии. Очень многие, кто практиковал, как психологи, кто занимается такой наукой, как любого плана психологии или нейрофизиологии, они определяли, что есть какие-то силы, сильнее человеческого бессознательного или человеческого сознания, которые могут повлиять на эти эмоции, на состояние. И они стали обращаться к этим силам. Я не знаю, насколько вы готовы а, произнести слово «бог» вне религии. Я не работаю ни по, ни по каким конфессиям, я вне религии совершенно. А, кто-то говорит «бог», кто-то говорит «божественное». А, я не знаю, насколько близко это вам. Доступно ли или просто вы можете говорить «присутствие». Неважно, какая форма Бога у вас, кто не готов, тот говорит высшее состояние сознания, высшее я, источник жизни, неважно, какая форма, неважно, как вы обращаетесь, но источник один, и то, что дает жизнь, то, что, в общем, ну, вот совсем в мире, и когда мы соприкасаемся с этой великой силой, получая от нее помощь, когда мы не можем разрешить какие-то свои ситуации, какие-то свои задачи, получить желаемое, мы получаем знание о том, что надо обратиться к предкам. Неважно, как вы попали а, сейчас на это видео, вам кто-то его рекомендовал посмотреть, вы случайно увидели его на моем канале, в ленте новостей, в соцсетях. Это все не случайно. Это значит, что вы на данный момент времени готовы повысить свои вибрации, готовы к новой жизни, готовы выйти на тот уровень, на котором работаю я, и на котором находятся те люди, которые давно а, уже со мной работают, которые получают давно мою помощь, это все не случайно, вы же понимаете. Я получила свыше возможность проводить такой уникальный процесс, который позволяет без ритуалов, без магии, без а, копания в прошлом, да и, а, да и знания, собственно, своих корней, потому что... К сожалению мы не знаем свою родословную а, дальше третьего пятого колена мы не знаем какие там были а, ситуации кто был изгнан кто был абортируем кто ушел через суицид или кого убили это все влияет и вот даже без этого знания мы можем с вами совершить сакральный процесс освобождения предков мне э, достаточно нелегко словами объяснить, как это происходит, а, потому что этот процесс происходит на определенном уровне высоких вибраций. Это не медитация, это не работа с кем-то там а далеко, с каким-то предком. А мы работаем с собой через себя в моменте здесь и сейчас, и одновременно освобождаем себя и предков от возникших блоков, за все время бытия нашего рода. Это процесс не быстрый. А, сразу говорю, процесс нелегкий. Мы провели уже два потока, и я а, сначала прошла этот путь сама, потом провела два потока. И люди, а, те, которые прошли, они уже знают, что это нелегко проживать эту боль, развязывать этот узел. Суть в том, что мы, проживая свою жизнь, не только несем какие-то визуальные признаки нашего рода. Например, наши глаза похожи на, там, на мамины, да? а черты лица в целом похожи на папу. А в нашем характере есть какие-то черты, которые говорят, ну, например, там, ой, твоя тетя так говорила, или у, нее, или там у дяди были такие жесты. И, конечно же, мы являемся... Каждой клеточкой своего тела, продолжением наших предков, представителями нашего рода. И то, что мы несем в своем психологическом состоянии, в эмоциональном состоянии, это передалось нам через ДНК. И мы точно так же продолжаем какие-то их истории. Когда мы, предположим, в расстановках ставим заместители, мы соприкасаемся а, с их а, непрожитыми до конца эмоциями и проживая их трансформируем, и это уже не влияет на нас настолько сильно, то есть мы уже тогда не проживаем это в каких-то своих отношениях, в каких-то своих ситуациях, и поэтому меняется наша жизнь, но опять-таки а, процесс расстановок, он Хороший. я не говорю, что что-то хорошо, что-то плохо, я не имею э, привычки или права судить о том, что хорошо, что плохо, я говорю о том, что наш процесс освобождения, он уникален тем, что он происходит на вибрационном уровне, не на эмоциональном, а на глубоком проживании высоко вибрационном. Процесс освобождения предков, который провожу я, построен на в подобном, пожалуй, принципе, только он намного мощнее, потому что мы проводим его на высоковибрационном уровне, работая с первопричиной, а не поверхностно. Этот процесс настолько сакральный, потому что мы получаем доступ к той великой силе, к той божественной милости, которая помогает нам трансформировать те негативные эмоции, которые не прожиты нашими предками и которые в какой-то момент начинают фонить в нашей жизни какими-то ситуациями. И именно поэтому мы не можем получить желаемое. Именно поэтому, возможно, возникают какие-то проблемы, которые нами не разрешаются. И вот мы уже научились прощать, научились исцелять отношения. И, предположим, у нас прекрасные отношения с родителями, с партнерами. Мы, в принципе, проделали большой путь. Мы приобрели этот дар принятия любви к этому миру, и при этом у нас не складывается то, что нам так необходимо. И тогда процесс освобождения предков приводит нас к тем предкам, чьи страдания непрожитые полностью, отражаются в нашей ситуации. И проходя этот процесс, с этой великой силой жизни, с божественным присутствием, мы освобождаем себя, освобождаем предков. Когда я проводила первый поток, участники часто писали, наверное, я фантазирую, но вот я увидела вот это, вот это. Я неустанно повторяла, что вы не можете физически ничего нафантазировать, и, к счастью, были такие фрагменты, когда участники делились тем, что они увидели, они не знали этого предка, или это вообще был предок мужа или мужчины, с которым они живут в данный момент, потому что женщина сначала прорабатывает предков своего мужа или мужей, особенно если их нет в жизни или вы развелись, готовьтесь к тому, что это будут первые проработки, они будут самые ценные для вас. И когда, особенно это у женщин было, они делились этой ситуацией, и потом они поделились со своим мужчиной, и мужчина подтвердил, что оказывается действительно был этот предок, была подобная ситуация, именно эта боль была в этой семье, именно эта проблема. Вот тогда участники начали верить в то, что это не фантазии, это не визуализации, это не придумки, а это действительно глубинный процесс. Это уникальный процесс Проведение которого даровано мне а, для решения моих ситуаций. А, и я с удовольствием несу его сейчас в массы, делюсь им с вами. Мы вместе можем трансформировать эти непрожитые эмоции, полностью исцеляя предков. Давая им возможность подняться более, в более высокие слои и освобождая нас в наших ситуациях от этой зависимости от этих эмоций, от этих страданий и нашей ситуации разрешаются. Что значит мы их освобождаем и делаем, даем им возможность подняться? Человек это маленькая песчинка в огромной вселенной, и когда мы помогаем нашим предкам Конечно, наша энергия, наши эмоции помогают им преодолевать и поднимаются, но это очень незначительно. Почему? Потому что любой предок получает освобождение по своим же подвигам, по своим же заслугам. И пришло время быть освобожденными и подняться в более высокое пространство к источнику, к божественному. И божественное готово даровать им освобождение. Вы знаете, когда я говорю божественное, я имею в виду некое эталонное состояние, вот некое, некое то я, высшее я, которое выступает в роли режиссера того, той игры, в которую мы играем. И приходит момент, когда мы готовы соединиться как режиссер, актер и зритель в этом воплощении и во всех воплощениях. Вот это единство, это точка сборки и те, кто э, чувствует отклик. И желание участвовать в этом процессе, я вас поздравляю. Вы готовы создать, пробудить в себе целостность. Вы готовы к тому, чтобы вот эту точку сборки собрать в моменте здесь и сейчас потому что нет прошлого, нет настоящего, есть только момент здесь и сейчас, нет как таковых прошлых жизней, есть параллельные, живущие в одной точке, Не потому что нет времени, время это одно, одно из правил этой игры на планете Земля, И если вы чувствуете отклик, может быть, вы не понимаете, о чем я говорю, это не важно. Может быть, вы а, умом не понимаете, насколько вам это надо, но ваша душа чувствует отклик. Я вас поздравляю. Вы готовы. Может быть, вы попадете в один из а, ближайших потоков. Может быть, вы дозреете потом, позже. Но вы дозреете. Ваша душа вас приведет. Душа готовая к целостности, к проживанию состояния безграничного счастья. И вот через процесс, который мы проходим, проживая эти эмоции, мы освобождаем себя, предков, и для себя, и для своих потомков. Что значит а, застряли предки и не могут подняться? А, все предки, к сожалению, к сожалению, все предки, я просто очень давно, я приложу еще одно видео, а, дам ссылочку на него, где я рассказываю, как у меня вообще начались эти процессы работы с предками, работы с уходящими людьми или ушедшими людьми, там я более подробно этим делюсь, и вот, к сожалению, они все находятся в низах, они все застряли. Вот смотрите, вам, а, скорее всего, знакомы ситуации подобные, да, когда человек проживает какое-то страдание. Ну, вот самое яркое, допустим, ну, развод. Любой развод – это а, страдание, это страшная трагедия для людей. Даже когда люди не хотят быть вместе, они уже а, готовы а, к разводу, они даже ненавидят друг друга и стремятся разбежаться скорее, но они считают, что их, и они считают, что их отношения уже изжили себя, а, разрываются планы, разрываются мечты, разрывается та база, которая была основа, фундамент, Потому что вдвоем они были сильнее, они строили какие-то надежды, они жили этим. И вот эта хрустальная ваза счастья, семейного счастья, она разбивается. И это очень больно, когда целостная начинает делиться пополам или разбивается на многие-многие осколки. А если там есть дети, которых надо поднимать, это еще больнее. Это очень большая трагедия, много-много боли. Или когда дети становятся жертвами раздела между взрослыми, когда взрослые начинают манипулировать детьми, и уже страдают все. И вот предположим, происходит вот застревание у кого-то. Допустим, женщина узнала о том, что у мужа есть другая женщина, и он подает на развод. В ней очень много боли, обиды, и она в этом застревает. И стараясь отвлечь ее от этих тягостных мыслей, от этой ситуации, ей друзья или близкие говорят, ну, слушай, ну, давай, поехали, я не знаю, там, поехали на дачу, шашлыки, речка, природа, цветы, хорошая компания, ты отдохнешь. И она вроде бы едет, и даже она как ей кажется, соглашается отвлечься от этого. Тем не менее, когда они приезжают, она вроде радостная. Она накрывает на стол, там режет огурчики, помидорчики, салатики, и тут в какой-то момент в ней взрывается снова эмоциональный бум, и в ней начинает бурлить обида. Ну вот какой же он подлец, ну как он так мог? И идет осуждение, и идет одна тема, одна и та же, обиды, обиды, обиды. Ей говорят, ну, дорогая, ну, ну, прости ты его, ну, всякое бывает в жизни, ведь ты еще молодая, любовь в твоей жизни еще придет, и, ну, давай подумаем, ну, давай о ребенке подумаем, ведь его надо сейчас поднимать, подумай о том, как ты будешь это делать. И она вроде опять соглашается, опять она все понимает, даже пытается быть разумной, ведь она же прошла много тренингов, да, она же прошла уйму книг, и начинает вроде бы даже смиряться, говоря, что да, конечно, все еще будет хорошо в моей жизни, но через какое-то время снова и снова ее охватывает злость, обида, ну как он мог? Как? Ведь я всю молодость ему отдала, я же его любила, я же для него, не знаю, там блинчики по 5 утра вставала печь, ведь дочка еще такая маленькая, ведь ее еще надо на ноги поднимать, и в ней просто кричит боль, кричит во весь голос, и это часто происходит годами. Настолько человек застревает в этом состоянии, что не может выбраться из этой боли, из этого страдания, и когда человек покидает эту землю, переходит в другой мир, он расстается с телом, а душа-то продолжает жить, и ведь она продолжает жить в этих неисцеленных негативных эмоциях. И будь это поле брания, будь это тяжелая болезнь, невыполненные обещания, обиды, разочарование или чувство вины, неважно, неважно, какой негативный заряд остался неисцеленным. Человек не настраивался на переход, он надеялся излечиться и а, страдал от того, что он болеет. Болеет душой или телом, неважно. Или будь это несчастный случай, человек в это время находился, допустим, в ярости, в ненависти, в желании мести или просто в обиде, все это непрожитые до конца негативные эмоции. И любая, непрожитая до конца, неисцеленная негативная эмоция, она держит душу точно так же, как она держит здесь и не дает человеку радоваться жизни, наслаждаться жизнью. И точно так же там он совершил переход, но он не может подняться в свет, он находится во тьме. Часто, и участники это подтверждают, предки находятся вообще в, нез... в забытье. И когда мы проходим этот процесс освобождения, С помощью высоких вибраций Божественное соединяет нас с теми предками, которые находятся в этих, у, у этих негативных эмоций. И мы с помощью процесса, это еще раз повторю, не медитация, не визуализация, это нечто иное, что до сих пор вам было неведомо. И с помощью этого процесса освобождения, с помощью божественного присутствия мы проживаем и трансформируется эта эмоция полностью. И тогда эта душа освобождается и поднимается в свет. Именно этот процесс, потому что именно этот процесс совершается такой... Некий ритуал, хотя это не ритуал, я почему и называю это именно процесс, который мне даровали, который нам даровали мои родные, ведь его же мне даровали для вас. И этот процесс открывает порталы и врата рая, давая возможность душе подняться и войти в эти врата. Подняться в свет, в высокие вибрации, освободиться от той боли, с которой ушла душа. Освободиться там и освободиться здесь самое главное. Мы, мы себя освобождаем и через себя предков освобождаем. Это удивительный процесс, очень мощный, очень сакральный. И если у вас, мои родные, есть необходимость, если вы чувствуете эту потребность помочь себе, своим потомкам, своим предкам, приходите на этот процесс, я приглашаю вас. Каким образом вы можете э, услышать этот зов? Просто откликнулась душа. Возможно, вам приснится кто-то из предков, попросит помощи как-то напомнит о себе вдруг. Например, вы о ком-то вспомнили, кто-то из близких заговорил о предке, о каком-то. Может быть, вам фотография вдруг попалась на глаза. Возможно, кто-то приснился. Может быть, ваш ребенок у нас, например, когда я началась сама прорабатывать этот процесс, младший сын, который никогда не видел и не знал моего папу, который был фотографом, три года, мы, ну, три с половиной года младшему ребенку, он сделал фотоаппарат из Олега и бегал, говорил, я буду сейчас фотографировать, а ну-ка, улыбочка, сейчас вылетит птичка, у нас нет в обиходе этих слов, у нас, а, мы не смотрели ни мультики, ни фильмы, где он мог бы это увидеть и повторить, но он это сделал, и таким образом а, мне папа а, дал благословление на этот процесс, дал а, добро на его освобождение. смотрите за тем что происходит сейчас в вашей жизни с момента как вы услышали это видео или а, даже может быть перед этим потому что души они просятся они выстраиваются в очередь, и те участники которые уже участвовали в первых потоках они это подтверждают потому что они это уже видели они это прожили и значит вам и им пришло время на освобождение. Или, как я уже сказала, вы прожили определенные ситуации и прошли свой путь духовного роста, развязывая свои кармические узлы через умение прощать, проживать полностью а, негативные эмоции, освобождаться от них, и уже умеете просить прощения, замечая, как вы обижаете кого-то но при этом не исполняется какое-то ваше заветное желание, или, возможно, просто возникают какие-то преткновения на пути, какие-то проблемы, которые вы никак не можете решить, никаким методом, это значит, что вам надо, пора пройти процесс освобождения, и я приглашаю вас, Смотрите на сайте расписания, когда будут ближайшие процессы. Присоединяйтесь, делитесь с друзьями этой информацией. Проходите вместе с близкими этот процесс. И я уверена, что вместе вместе с вами, проводя процесс освобождения себя в первую очередь, предков, для себя и для потомков, и ради предков мы станем еще более счастливыми. Я в этом уверена, потому что я вижу результаты свои, своей семьи, я вижу результаты тех участников, которые прошли уже первые потоки, это не мгновенная трансформация, тем не менее, результаты вы будете видеть сразу. Первые результаты будут заметны сразу. Итак, я рада буду вас видеть и рада буду провести вас через этот процесс, быть для вас проводником в этом процессе. Записывайтесь на ближайший поток. С вами была Елена Дегурова и до встречи на освобождении. Всех обнимаю, мои родные. Пока-пока.